День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. Сегодня у нас 27 апреля 2014 года. Порядка 7 дней назад в проекте Ойо произошли очередные изменения. Изменения, связанные с внесением защитной капчей. То есть сейчас, после просмотра рекламы, появляется вот такого плана рисуночек, который нужно повторить. Да, конечно... Возможно, немцы немножко переборщили с этой капчей. Рисовать ее многим достаточно сложно, то есть требуется правильно начать с точечки, да, и не отпуская левую клавишу мышки, достаточно быстро, не принципиально точно, но быстро и не отпуская левую клавишу, провести по данной фигурке. Появление капчи убило все автокликеры, и сразу же в проекте появилось громадное количество рекламы ну значительно больше, то есть рекламодатели, которые не давали рекламу в связи с тем, что большинство рекламы на проекте это э, реклама, которая нацелена на людей, то есть продающие странички, да, э, смысл давать рекламу, которая на проекте все-таки стоит достаточно дорого и которая просматривается роботом, абсолютно никакого смысла. Поэтому многие рекламодатели ушли и все заметили, что в последнее время реклама была значительно меньше. Сейчас с введением этой капчей и с тем, что проект будет активно теперь бороться со всеми программами накрутки, рекламодатели вернулись в проект, вернулись рекламодатели, вернулись деньги. Впервые за, наверное, все существование проекта была акция на покупку рефералов. За последнее время первый раз они заплатили нормально за арендованных рефералов. То есть, как бы все хорошо, но... Через несколько дней наши умельцы создали скрипт, который обходит вот эту вот страшную рисованную картину. Этот скрипт вы можете скачать, кто досмотрит данное видео до конца, вы можете абсолютно бесплатно скачать, как я это скажу. Но прежде чем качать, вы задайте себе вопрос, нужно ли вам это делать. Дело в том, что, как я уже говорил, проект определился, что теперь они будут бороться с этим и будут бороться активно. Те, кто работает в проекте на пластном аккаунте, это однозначный риск, причем риск серьезный. То есть вы можете однозначно потерять больше, чем заработать. То есть все ваши деньги, которые вы вложили в проект, все ваши структуры, которые вы построили, могут быть просто заблокированы из-за того, что вы будете пользоваться э, скриптом и проект это определит. То есть у меня два заблокированных аккаунта, поэтому я как бы знаю, что говорю. Поэтому всех, кто работает на платном аккаунте, кто строит структуры, то есть развивает этот проект, развивает себя, я не рекомендую сейчас пользоваться этим скриптом. То есть если раньше отношение проекта к скрипту было такое непонятное, то есть как бы жестких ограничений не было, то сейчас все определенно То есть проект с этим борется. Хотите рисковать, пожалуйста, используйте. Те, кто работает на бесплатном аккаунте, то есть тут как бы рисковать нечем, да, в плане денег. То есть только временем своим рискуете. Но используйте этот скрипт. Просто потом как бы не удивляйтесь, что при попытке вывести свои заработанные 2 доллара, да, вы получите сообщение, что вы нас обкрадываете и деньги вам просто вывести не дадут определить что вы пользуетесь скриптом очень просто хотя бы по той же самой статистике выполнения кликов то есть если бы этот скрипт был написан там на на макросе можно было бы легко менять э, задержку то здесь это сделать для многих сложнее вот и вы все кто пользуетесь скриптом щелкайте с одной определенной частотой вот вычислить это все легко и просто. Поэтому проект, наверное, будет давать всем, кто пользуется скриптом, им пользоваться. да? Но как только вы захотите вывести свои деньги, то есть вас просто-напросто пресекают. Потому что я практически уверен, что все-таки проекту интересно, чтобы реклама просматривалась, чтобы люди в проекте естественно были. да? Вот, и сразу отсекать не будут. Наверное, будут отсекать, когда кто-то пытается вывести деньги из проекта. Значит, вот такая информация по поводу этого скрипта. Сколько проживет этот скрипт, опять же, неизвестно. То есть, опять же, пока не примет какой-то массовый характер, однозначно сделают какую-нибудь другую капчу, или еще какую-нибудь более серьезную защиту. Почему? Потому что все-таки основные деньги, то есть большие деньги проект получает от рекламодателей. Реклама на проекте достаточно дорогая. Этот проект для рекламодателей очень интересен. Он интересен тем, что громадное количество людей. И главное то, что рекламу можно дифференцировать. То есть давать рекламу на платежеспособную часть населения. То есть рекламу на, на людей, которые работают на платных аккаунтах, на премиум и так далее. То есть сейчас они прям четко разделили во всех практически видах рекламы. Всем спасибо, кто досмотрел данное видео. Если вам нужен этот автокликер. Вам необходимо. Вам необходимо опуститься под видео в раздел описание, открыть описание полностью и найти ссылку ну, типа вот такой. То есть нажимаете ссылочку, ссылочка будет идти на Яндекс-Диск, скачивайте оттуда. Как скачать с Яндекс-Диска, как установить этот автокликер, все у меня есть на канале. Если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу установки видео, пишите, пожалуйста, их под данным видео в комментариях. Я отвечаю, если у вас будут какие-то общие вопросы, то на канале есть раздел обсуждения, то есть входите в обсуждение, пожалуйста, пишите, я обязательно отвечу. Дело в том, что сейчас я работаю только в одной социальной сети, это YouTube. Вот кому нужно быстро, пишите на YouTube, я быстро вам отвечу. Все, всем спасибо, до свидания. Определяйтесь, нужен ли вам этот кликер. То есть, хотите ли вы просто кликать, либо хотите зарабатывать. Если хотите зарабатывать, приходите на вебинары. Вебинары во вторник и в четверг. Всем буду рад. Ссылочка на вебинары также есть под данным видео. До свидания.